Привет, друзья! Начинаем сеанс треугольных советов и рекомендаций. Пристегните ремни, ставьте лайки, баллайки, потому что с сегодняшнего дня я решил делать одно видео, один участник. Ну так будет почестнее и не такие длинные видео будем. Сегодняшний участник Федор Солдатов из города Пермь. Давайте посмотрим, что он приготовил. Произведение называется «Под яблонью зеленую». Учится уже второй год играть на балалайчике. Поехали! Спасибо огромное. Да, очень неплохо для второгодки, да, для начинающего. Очень неплохо. да С учетом того, что произведение начинается с, со сложного аккорда, вот, вот этого, ремажор. Да, довольно сложный аккорд. И не всем начинающим он поддается. Я смотрю, работает левая рука все пальчики. Очень неплохое тремло. Давайте сначала посмотрим, я и по, по ходу дела буду. Да, правая рука очень хорошо работает, да, вот прям, бряться не такое, у него хорошая амплитуда, но указательный палец плохо зафиксирован. Федор, у тебя собери ручку, да, получается... Можно работать точно так же амплитудой, но получается, что пистолет получается. Да, большой палец уходит, и играешь... Так. И звук такой получается сразу разболтанный, расхлябанный. Знаешь? Вот, не хватает собранности в правой ручке. А в левой руке... Да, пальцы, очень, видимо, еще не совсем окрепли и уходят под гриф. Чтобы нужную ноту зажать, да, приходится руке вот такие действия предпринимать. Упражнение хорошее есть, простое показываю. Многие играют в Шрадика, но я бы не советовал детям играть в Шрадика. до самых верхов да можно на одинарное на двойной цикад в общем что это дает первых пальцы играют как видите все на грифе находятся да и мы учимся в обе стороны от убирать пальцы да особенно движение вниз я имею в виду то есть особенно что касается вниз Потому что часто бывает именно вот так а нужно пальцы чтобы стояли на грифе вот это ну проблема у нас. Нотки я подготовил. Вот. Возьмем, сразу покажу, вот это место. Вот оно. И И а, поиграю вот так. По Поработаем именно над вот такими местами. Значит, скачки вот эти тоже очень хорошо бы поработать. Да? То, есть, то есть берем вот эти три нотки. Вот эти три нотки. Сейчас я удалю все лишнее. Вот, берем эти три нотки и да и то же самое дальше, да. а, фактурное упражнение так называемые то есть сложные места мы должны несколько раз повторить, ну не несколько, а много раз, ну и вот эти тоже места тоже хорошо надо повторить. И, ну и дальше, собственно говоря, понятно. Мира до селя, поскольку мизинец, да, а здесь вообще аппликатура такая, ну, своеобразная, ну, к аппликатуре нужно относиться так, доверять, но проверять, то есть лучше проверять, что тебе подходит. Так, поехали дальше. Вот, например, да, пошло двойное пиццикато, а правая рука, большой палец согнут, да, и играешь... Федик. используя пальцы, скажем так, да? То есть в нашем случае должна быть работать инерция просто. Вниз удар прямым большим пальцем, а снизу подцеп указательным пальцем. То есть нужно именно достичь такого равновесия в руке, чтобы при определенной скорости большой палец производил звук. И снизу указательный палец. Точно так же. То есть попробуй почувствовать именно вес кисти со мной, вот, а не больше работать рукой целиком и пальцами. Да? Пока потому что двойное пецката такое от, от, от локти и играешь пальчиками. Да? Вот. И, естественно, все, всю эту вариацию нужно еще поработать, конечно, на скорость, чтобы она чтобы она хорошо получался играй на легато в данном случае мизинцем набираешь да ну в принципе нормально пойдет то, вот про пропускаются нотки из-за этого то есть все вот эти места сейчас покажу вот так тут оттати ну да, конечно, скачки вот эти надо поработать. Ну и вот характерный момент, вот, вот эта аппликатура. Ну не, я не считаю, что она прям здесь хорошо подходит. Тут лучше можно, конечно, вот это перемещаться одним пальцем. Но почему бы не так, да? Можно и так. Вот. Поэтому к аппликатуре относитесь всегда с недоверием, скажем так. Чтобы э, перепроверять можно было. Вот. И вот здесь тоже скачки лям-пам, да? То есть это лям -пам. Вот это место тоже нужно хорошо проработать. прям отдельно его проработать. Да, вот здесь лям тоже сложное. Т -т -т -т вот оно место это, вот оно. Да? Его прямо берешь и четыре нотки. И вот оно дальше идет. Вот сложные места все должны прорабатываться отдельно, отдельно и много-много-много-много раз. конечно играет очень активно бодро и уверенно Там, туда, туда. и так далее вот тоже значит поработать нужно на двойным пицциката больше обратить внимание на э, вес руки кисти именно чтобы большой палец туда проходил сквозь струну Вот, молодец ну вот здесь место где-то было не доучил немножко, чуть-чуть, да, да, сбился, но в целом молодец, конечно, до, до, доучит, я думаю, да, вот, и в принципе готовое произведение, тем более под аккомпанемент фортепьян. Давай, учи и еще присылай что-нибудь на обзор и рекомендации. Вот, ну На сегодня все, ставьте лайки, баллайки, увидимся в следующем видео. Пока!